И всем привет, друзья, Алекс, с вами Александр Земляков, надеюсь, вы все хорошо поживаете, у нас следующий, следующий э, подкаст, подкаст под номером э, 393, и я, как обещал, хочу обратиться к теме расставания, мы это чуть-чуть затронули на предыдущем выпуске, когда мы заметили, что в нашей культуре расставанию не уделяется достаточно, я имею в виду расставанию с людьми, с партнерами, с друзьями, с любимыми, с там разными друзьями, людьми. Не уделяется много внимания и в общем-то, а то, что уделяется всегда окрашено в некоторую трагическую, такую как расставание, это там очень плохо, это просто трагедия. То есть в общем-то такой, если все это усредить, наверняка есть исключения, конечно, но есть так посмотреть, понимаете, культура это то, что некоторые усредненные. Это понятие, это как понятие народ, да. Вот мы говорим, этот народ такой-то, такой-то, такой-то, да. Это же не означает, что все там внутри этого народа такие-то, такие-то, такие. Это нечто усредненное такое, да. Вот культура это нечто такое усредненное. Так вот, если все это усреднить, то у нас э, в культуре э, встреча это всегда что-то что-то позитивное, такое мне это нравится, там э, я люблю, то есть, это такая что-то позитивное. Расставание это все, э, ну опять же, уберем слово всегда, в большинстве случаев, опять же, как в культуре: в терминах культуры, как у значений, это что-то такое негативное такое расставание, мы с тобой расстались навсегда. И недостаток этого в том, что мы упускаем все позитивные стороны расставания. Естественно, если мы нейтрально посмотрим на расставание, то, конечно же, это открытие новых возможностей. То есть не все расставания драматичны и многие расставания, ну, не знаю, может быть 50 на 50, да, а там должно быть значительное число, где расставание, где это просто очень здорово. То есть я просто расставлю, с человеком. То есть если вы расстаетесь с человеком, это естественно имеет э, большие плюсы, потому что вам, вам теперь не надо тратить на внимание свое, не надо тратить энергию, тратить ресурсы, вы открыты для каких-то новых возможностей. То есть естественно там есть какие-то и негативные части, естественно, потому что чаще всего мы привыкли к этому человеку, мы не хотим как-то его обидеть, мы не хотим казаться плохими людьми например, в общем-то, опять же, давайте посмотрим на культуру, что в культуре всегда тот, кто расстается, он всегда своего рода такой, ну, скажем так, сдвигается в сторону негативности. Как, как говорится, он меня бросил, там отсюда еще один шах и это уже будет он меня предал. Многие рассматривают как уход, расставание, как предательство. То есть это, опять же, это фиксированные идеи, от которых надо, надо избавиться. Поэтому такой вот в культуре в сторону того что расставание негативно это первое что мы хотим на это обратить внимание. Теперь давайте рассмотрим. Естественно, время от времени, давайте. Вот теперь мы рассмотрим более технические вот это расставание. Конечно, время от времени вам нужно расставаться с людьми. Они вам как-то не подходят. Перед тем, как расставаться, конечно, я говорю совершенно очевидные пока что истины, ничего нового пока не говорю. Новое будет скоро, да, в этом же подкасте. Да. Вот, вам нужно понять, убедиться, что он действительно вам не подходит. Потом мы уже говорили о том, что нужно отличать мне что-то не нравится, и мне это не подходит, потому что не нравится это такая эмоциональная вещь, которая очень переменчива. Мне сегодня нравится мороженое, завтра мне уже не нравится мороженое. То есть, если вы будете строить свою жизнь на, на основе нравится, не нравится, это, это, это неправильная стратегия. Но многие допустим, воспитывают людей, детей и в том, что нужно, например, такое распространенное дело. Нужно делать только то, что мне нравится да это это выглядит как красиво правильно и часто это подается как такая свобода если я делаю то что мне не нравится это значит я какое-то рабство делал попадая в какое-то рабство а там нужно освободиться свобода свобода опять же вот эм, дисбаланс в культуре это то что свобода считается как что-то очень классное да на самом деле нет э, нет слишком много свободы это не не, не класс но это мы но это мы потом вернемся, сейчас не хочу да то есть первое Первое, ну вот опять мы затронули очень важную тему по поводу стратегии в жизни. Да? Если стратегия просто на... делать то, что мне нравится, это неправильная стратегия. Я сейчас коснусь только... Так, естественно, время от, только кратко коснусь, естественно, время от времени нам нужно делать то, что нам не нравится. И надо понять, что нравится-не нравится, не нравится это, это эмоциональная составляющая, это самая, самая ненадежная часть. Вот мне сегодня нравится, через секунду мне уже не нравится. Это наши нравится-не нравится это нестабильная, нестабильная наша оценка, нестабильная наша составляющая. Как нравится, я здесь понимаю, как эмоциональная такая реакция. Да? То есть многие вещи нам не нравились, а потом оказалось, что это очень классно. Да? То есть это абсолютно известная, известная вещь. Можно привести много примеров. Не будем здесь этим даже заниматься. Поэтому э, мы используем термин в жизни. Надо использовать термин полезно. То есть мне это приносит пользу. Польза это уже величина, э, если нравится, не нравится, это такая мгновенная. Вот мне все нравится, завтра мне уже не нравится. Ни, и, и, ни, ничего нормально. То есть абсолютно. То есть если вы придете к человеку и скажете, тебе нравится мороженое, Он скажет, да, все правильно, ему нравится мороженое. А на завтра придете, тебе нравится мороженое, Он скажет, нет, уже не нравится. Вы не можете ему сказать, слушай, ну ты такой какой-то непосредственный. Следовательно, скажут, ну нет, все в порядке, мне вчера нравилось, сейчас не нравилось, это абсолютно нормально. Но когда мы переходим к пользе, да, польза это уже некоторая постоянная величина, более-менее постоянная, это некоторая такой польза появляется на основании наблюдения какого-то времени, польза не может измениться. То есть, если мне что-то полезно сегодня, оно будет полезно и завтра, и послезавтра, может быть через год это уже поменяется, но когда мы говорим польза, мы предполагаем какое-то более-менее продолжительное время в жизни, то есть, ну, по крайней мере, месяц и два. 3, то есть, это вот жизнь человека не меняется постоянно. Да? В среднем, вот если по наблюдению посмотреть, жизнь человека начинает как-то меняться через каждые несколько месяцев. Существенно, жизнь человека меняется. Вот, по моим наблюдениям, опять же, чисто субъективно, никому не навязываю. Несколько лет, два, пять лет этой жизнь человека принципиально меняется. Да? Немного меняется уже заметно, несколько месяцев. Вот, и, значит, и мы, и давайте вернемся к партнерам и расставанию, что нам нужно, вы когда оцениваете, что вам нужно расстаться с человеком, естественно, вы должны использовать понятие пользы, не понятие нравится, да, можно использовать и нравится, но это просто менее, менее продуктивно, потому что человек может быть очень полезным вам, и в будущем принести вам много пользы, но вот сегодня он вам не нравится, вот что-то там такое случилось. Поэтому нужно всегда, эмоциональная разумность, это такой термин, который показывает, насколько человек может отделять нравится и польза. И вот дети, они не могут отделять нравится и пользы, да, вот они не нравятся, им что-то нравится, это значит все, это хорошо. То есть у них нравится и хорошо, отождествлены и не нравится и плохо отождествлены взрослые люди разделяют вот эмоциональная разумность это насколько человек может четко разделять это здесь я руководствуюсь эмоциями здесь я руководствуюсь разумностью вот но многие люди вырастают и так и не могут этом никто ему вот не объяснил они не слушали подкастов и лекций александра землякова они разбираются, поэтому они остались своего рода в детстве. И вы можете таких людей очень легко, их очень много на самом деле, вы очень легко можете их увидеть. Кстати, это одна из причин, почему надо расставаться с человеком. Если человек не различает нравится и э, хорошо, и польза, то, в общем-то, это очень ненадежно оставаться с этим человеком, хотя это, может быть, и нравится. Да? Может быть, нравится с этим человеком, может быть, много эмоций, да, но долгосрочное... Это с человеком оставаться нельзя, потому что он не различает, у него нет достаточной эмоциональной разумности. Видите, мы уже получили такой, уже первый вывод о том, что есть смысл дружить с теми, у кого есть эмоциональная разумность. Эмоциональная разумность – это когда человек может отделять пользу, хорошо и плохо от, нрав... от нравится или не нравится. Просто это легко проверить. Просто посмотрите на человека, позадавайте ему вопросы, почему ты так поступил. Если он часто говорит, потому что мне это нравится, потому что мне это не нравится, да, то человек руководствуется нравится в жизни, руководствуется нравится и не нравится. Если человек говорит, я это так поступил, потому что и приводит какой-то разумный, то есть на какое-то разумное основание, не просто эмоциональное основание. То есть Человек не руководствуется в жизни эмоциями. Это хорошо. Опять же, эмоции не означают, что никакими эмоциями. Эмоции являются хорошим фактором, который мы используем для получения разумности. Да? Эмоция входит, но разумность – это некоторые усредненные эмоции. Когда мы что-то делаем, и это очень хорошая, полезная вещь, время от времени мы, допустим, устали, утомились, разозлились, и нам это не нравится, да? То есть, это не основание все это бросать. Поэтому то же самое и с людьми. То есть, когда вы оцениваете человека, вы пробуете сами быть, конечно же, достигнуть эмоциональной разумности. Да, ну, в общем-то, естественно, что духовный процессинг это та вещь, которая вот просто этому приводит. Потому что видите, я говорю все данные, которые я получил и рассказываю, вот сам узнал. И, и делюсь с вами, они получены в результате практики. Это не какая-то теория, я там сел и выпил чашечку кофе, <свят> пофантазировал, нет, это вот то, что реально получено из духовного процессинга. Каждое буквально утверждение, которое я говорю, оно соответствует чему-то, что я наблюдал, при том не единожды работая с людьми, помогая, помогая людям, которые уже много тысяч людей, которыми мы помогли тут. Итак, значит вы определяете нужно ли расстаться с человеком на основании Пользы на расставании разумности, не, не только на основании ему. эмоции тоже могут быть, правильно? Потому что если вас что-то слишком часто не нравится в этом человеке, и вы из-за этого как-то расстраиваетесь, здесь тоже уже оно постепенно становится фактором к тому, чтобы, может быть, и использовать это для как основания для расставания. Вот, допустим, вы уже прошли этот этап, и вы уже наблюдали с человеком, это предполагает естественно второй шаг по поводу соединения с человеком но ну, мы сейчас не рассматриваем то есть но ну, я сейчас просто скажу потому что это важный момент когда вы начинаете дружить влюбляетесь встречаетесь соединяетесь какими-то людьми делайте это не спешите там но ну, это мы вернемся к этому в отдельный момент не нужно спешить нужно медленно это делать, то есть достаточно медленно чтобы это было вам комфортно и не надо попадать в эмоции если вы чувствуете когда вы э, встречаетесь с каким-то человеком вы попадаете в эйфорию это на самом деле знак не очень хороший потому что эйфория очень быстро заканчивается в общем-то нужно понимать то есть ну в каком смысле хороший вы можете использовать эту эйфорию расстаться с человеком тогда это все в порядке вот допустим вы уже это прошли вы уже разобрались о том что с этим человеком надо расстаться он вас не устраивает по именно на разумных основаниях. А? Э, как это правильно сделать? Значит, во-первых, если вы в этом уже, естественно, для того, чтобы в этом убедиться, вам нужно время кое-что даже и поговорить с человеком, не обязательно говорить с ним так, таком, э, что я сейчас с тобой говорю, чтобы понять, нужно мне с тобой расставаться или не нужно. Если вы так будете делать, естественно, надо, допустим, и мы предполагаем, что этот человек не хочет расставаться, потому что если тот человек расстает, хочет расстаться, ну, вы как бы просто легко расстаетесь и просто перестаете друг другу звонить да и все, да. То есть мы предполагаем, что тот человек не хочет расставать, или, по крайней мере, не осознает, что это правильно вам расстаться. Например, у него недостаточно эмоциональной разумности. То есть он, он как бы это ему надо расстаться, но он это уделяет внимание эмоциям, и поэтому не хочет. Для него хочу не хочу очень важно. Вот. Естественно, вы спрашивайте, например, человек там не пришел на встречу, да, вы можете спросить, почему ты не пришел, и постепенно вы поймете, что, что допустим, вы приходите к выводу, что нет, этот человек мне не подходит, нам не, мне не нужно с ним там дружить, вступать в отношения. Опять же, мы говорим не только про какие-то интимные отношения, любовные отношения, семейные отношения, мы говорим про дружбу, про сотрудничество в бизнесе, сотрудничество в жизни, не просто как друзья то есть в большом в большом смысле этого этого слова вот и значит мы мы пришли к выводу вы пришли к выводу что вам нужно расстаться то есть уже вам предполагается что вы это как-то проверили то есть это опять же не только ваше эмоциональное решение что а какую ошибку здесь можно совершить одна, одна из главных ошибок одна из главных ошибок это то что люди считают что я должен поговорить со своим партнером то есть я должен ему поговорить и все ему рассказать и с моей точки зрения это ошибка потому что это все может легко запутать ситуацию представьте себе что вы уже поняли что вам нужно расставаться с этим человеком и вы говорите ему слушай я хочу с тобой встретиться поговорить вот проходи я хочу с тобой расстаться предполагаю что тот человек не хочет с вами расставаться и он имеет в этом какую-то мотивацию с вами не расставаться, например, ему каким-то образом выгодно с вами быть, он может приди, э, использовать много трюков, манипулятивных трюков, чтобы сбить вашу уверенность в том, что вам нужно расставаться, правильно? Например, он может начать жаловаться, ну это потому, что я то-то, то-то, я там не знаю, там температуре, там все такое. То есть начнутся, могут начаться вот такие оправдания. Может, может начаться ссылки на другие источники. Я это сделал потому, что то-то, то-то, то-то, то-то. Там мне другие что-то сделали. Это легко может... Понизить вашу решимость, правильно? Более того, очень сильная манипулятивность – это когда человек, тот второй ваш партнер, с которым вы хотите расстаться, он вам скажет, начнет использовать следующий трюк – обвинять вас. Он говорит, «Это я потому что так делал, потому что это ты» мне то-то, то-то, то-то сделал, то есть он заверкнет потоки на вас, это очень эффективный способ, и люди начинают, да, наверное, проблема мне, вот посмотрите, очень многие люди думают, мне нужно самого себя исправить, и очень легко, вы можете очень легко попасть в вот эту ситуацию, когда человек живет или сотрудничает с кем-то, с кем Ему не надо сотрудничать с чем? Сотрудничество приносит вред, но он думает, это из-за меня же, это я должен как-то исправиться. Да? Это, это означает, вот где это может произойти. Вас, вас загнули, загнули в том смысле ваши потоки, направили на вас, сказали, а это все из-за тебя. Многие люди на это очень легко. Есть специальная программа на, на духовном процессинге, программа бытийности. Она идет, это как вторая часть расширенной программы личности о том, чтобы исправить вот эту ситуацию, о том, что исправить вот это заворачивание потоков на себя и обвинение в себе, когда человек чуть что очень легко говорит, о, это из-за меня. И если вы так решите, вам очень сложно будет расстаться, да потому что вы скажете, ну это же из-за меня. Вот. Естественно, это предполагает, что перед тем, как вы при при м, приняли решение расстаться с человеком, вы уже должны проверить, конечно, а, вы, то есть вы сами должны проверить, а не виноват ли я сам в чем-то, то есть посмотреть. Может быть человек, второй ваш партнер делает ошибки из-за меня, но ну, это нужно только проверить, но еще до принятия решения, да, если вы уже приняли решение и вы сказали партнеру, а партнеру удалось направить внимание на вас, обвинить вас, и вы это приняли? Понимаете, обвинять-то можно, вопрос, примите ли вы это? Есть хорошая техника, которая для соло-процессинга, я отдельно сейчас как раз пишу статью о ней, по поводу того, как избежать вот этого заворачивания, направления внимания внутрь себя. Если вы это приняли, и вы отказались расставаться с человеком, вы очень серьезно проиграли, потому что это... Следующий раз расстаться вам будет уже очень сложно, понимаете? Если вы решили расстаться... И вы начали беседовать с человеком, и почему-то вы решили, что вам нужно ему, как получить его согласие на расставание. Да, Это вот такая некоторая детская зависимость. Мне нужно спросить разрешение. Вместо того, чтобы решить и действовать, вы говорите, ну давай-ка я его попытаюсь убедить своего партнера, чтобы он согласился с тем, чтобы нам нужно расстаться. Это ошибка. Вам не нужно убеждать никого, потому что вы управляете своей жизнью, вы принимаете решение за. За вашу жизнь и очень легко может получиться что вы начали другого убеждать а он убедил вас в том что вы не правы и вы проиграли очень сильно потому что вы согласились ну хорошо я так над с тобой поработаю это ужасно сейчас что я сейчас говорю это действительно ужасно мне же очень жалко этих людей они говорят не я должен над собой поработать там что-то исправиться то есть, и тому человеку видно, что он уже манипулятивно к вам подходит, да, и ему только это и надо, все очень хорошо. В следующий раз уже вам очень сложно будет, потому что вы уже один раз попробовали и проиграли. Поэтому, если подводить все вот здесь итог этой части, то не нужно беседовать, если вы решили, собрали данные, понаблюдали, естественно, это не, не час и не день, понаблюдали и поняли, что вам этот человек не подходит, вам не нужно пытаться его убедить в этом, вам не нужно пытаться ему это даже сказать, даже, понимаете, потому что любая попытка поговорить и обсудить эту тему, она, во-первых, может быть болезненна, потом, может быть, она в некоторых случаях даже небезопасна, Э эмоционально небезопасно, например, да, человек может начать вас обвинять и, в общем-то, имплантировать вас какое то чувством вины и так далее. Многие думают, что импланты — это что-то такое, там, ужасное, космические корабли. Нет, это то, что происходит в жизни прямо вот так, вот так, прямо, прямо сейчас, прямо сейчас. Поэтому вам не нужно беседовать с человеком. Вы приняли решение — все, вы ему де действуете, да, что, что может быть? Вот это первое правило, первая ошибка и первое правило. Опять же, не все, я не хочу сказать все-все-все правила, потому что все случаи очень разные, но я хочу обратить правила, которые помогут избежать ошибок, это очень важно. Вот ошибка будет пытаться убедить человека получить его согласие на расставание. Вы хотите расстаться? Все, вы начинаете расставаться. Часто это просто очень легко, вы просто перестаете звонить, перестаете встречаться, и, но вы не сообщаете человеку, что что я с тобой решил расстаться. Да? Это выглядит как некоторая, может быть, нечестность, но на самом деле это такая манипулятив, манипулятивный трюк, если кто-то вам скажет, ну это же нечестно. Нет, это честно, это нормально, потому что если вы скажете человеку, я хочу с тобой расстаться, он ну, если он может сказать, ну, слушай, давай поговорим, я тебе все объясню, и здесь уже вы можете поддаться вот этому, вы можете подумать, а вдруг я что-то не, не учел, да? и вы встретились, и вот э, вина направилась на вас, что самое плохое может здесь произойти. То есть вы стали, в общем-то, рабом этой ситуации. Поэтому вы хотите все, просто начинайте действовать. Меньше звоните, меньше встречайтесь. Просто э, часто полезно не э, расставаться мгновенно, потому что второй человек, может быть, к вам уже как-то привязался, правильно? Но, то есть для него такое мгновенное расставание может быть, каким-то болезненным и вызвать у него даже какой-то гнев. Есть случаи, ну, такого действительно, то есть какой-то проблемности, которая может здесь появиться. Ссора, крики и так далее. Вам этого не нужно. То есть, ну, если исключением случая, когда вам, вам, вам это нужно, когда вам, может быть, это и нравится, то есть, в общем-то, то уже другое. То есть, то есть, ну, вы можете просто постепенно, то есть, расставаться медленно. Вот как вы соединяетесь, моя рекомендация, медленно, так расстаетесь медленно, меньше звоните, меньше отвечаете, меньше встречаетесь. То есть постепенно человек сам отучается от вас. То есть вы хотите какое-то время отучиться. Если уже... Это не получилось, и человек говорит, слушай, у меня что-то такое, почему ты там мне там, не звонишь, надо поговорить, тогда надо сказать, и то, может быть, можно сказать просто, я сейчас занят, или хотите, можете сказать, что да, я хочу расстаться. То есть, может быть, это и нормально. В общем-то, ну, все равно это ничего не меняет. Все равно вы можете как-то вежливо дать человеку понять, что вы расстаетесь, и сейчас у вас нет времени на это. Вот и все, и все такое. Вот, вот эти два момента: момента. во-первых, где люди часто попадают в ловушку, они пытаются поговорить с человеком, и да, даже считается как честно, вот, как считается, надо сказать человеку: Я с тобой расстаюсь. Я не думаю, что это нужно делать. Все люди взрослые, и, и в общем-то, предполагается, что... Естественно, если у вас есть какие-то обязательства, да, то ну, их надо как-то выполнять. Естественно, если у вас есть какие-то совместные контракты, совместные обязательства, ну, вам нужно сначала, конечно, завершить их. Да, не начинать новых, а завершить все предыдущие по возможности. Да. Тогда, если уже не получается завершить, и вам приходится как-то разобраться с этим контрактом, тогда придется уже прямо так и сказать, да, ну старайтесь минимизировать эту ситуацию, вот, и второй момент, где люди, они начинают очень резко обрывать, все, я тебе совершенно не звоню, а если это вы знаете этого человека неделю, это не проблема, но если вы знаете долго, это может быть, может быть как бы проблемой где-то, попробуйте, подумайте, по крайней мере, может быть, вам больше подойдет именно вот этот совет, где просто меньше, меньше, меньше, уменьшайте, уменьшайте, уменьшайте общение, чтобы это не было эмоциональной травмой для другого человека. Это вот эти два момента, которые я хотел с вами поговорить. И второй момент, давайте повернем всю эту сторону, и кто-то Здесь мы находились в ситуации, когда вы уходите от человека. А теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда вы наблюдаете, что другой человек уходит от вас. Это ну такая, в общем-то, тоже может быть где-то болезненная ситуация. да? Вы видите, что человек вам меньше звонит, меньше общается. В общем-то, вы, конечно, как-то пытаетесь поговорить, и вы видите, что человек, в общем-то, отдаляется от вас, и это неминуемо, да? Что здесь нужно попробовать сделать, моя рекомендация, попробуйте посмотреть, не было ли у вас каких-то неоплаченных долгов этому человеку, не обязательно денежных долгов, а именно как что-то, может быть, вы где-то должны были ему помочь, но не помогли, что-то где-то чем-то не поделились, если это есть, попробуйте это исправить. То есть предложите этому человеку пользу. Чаще, часто он просто уже хочет уйти, и он не, не, не почувствует эту помощь, но е, эту, не воспользуется этой, этой помощью, но ему станет легче, и вам обязательно станет легче. То есть вот какая-то магия, магия здесь работает. Вот если вы чувствуете, что человек отдаля, отдаляется, просто очень просто, попробуйте, что, где могло бы быть так, что я его, может быть, что-то не додал, не поделил, или как-то не поступил, и предложите ему, допустим, вы ему там не поделились чем-то, скажите, если тебе нужно, заходи, я тебе передам вот ту вещь вещью, если тебе она нужна. Вы сразу же почувствуете себя лучше, и тот человек почувствует себя лучше. Если в редких случаях, когда это действительно из-за этого произошло, ну, ваши отношения могут и могут и улучшиться. Но в любом случае каждый из вас будет чувствовать себя, но ну, в данном случае меня интересуете вы, вы будете чувствовать себя обязательно лучше, потому что если вот такое расстояние, расставание произошло, то есть человек от вас ушел, а вы еще будете думать о том, что я там то не сделал для него, вот надо было помочь, это оставляет некоторый такой элемент вины и излишности. Но ну, достаточно просто ситуацию исправить, предложив помощь тому человеку, и оставить это на его усмотрение, принять эту помощь, или а не принять, и вы сразу же почувствуете себя проще. Вот используйте вот эти варианты, если вы расстаетесь, подумайте о том, нужно ли вам говорить прямо с этим человеком, и нужно ли мгновенно это расставаться, может быть это сделать постепенно, и если человек уходит от вас, то попробуйте посмотреть, если это есть, да, если есть то, что, что вы где-то могли бы не додать ему, то просто предложите, и вы сразу же почувствуете себя лучше. Это все на сегодня, был Александр Земляков, мои сайты it8.ru, it8.org. Кстати, появился новый сайт, посвященный высшему уровню, it8pro.com. Все, друзья, всего хорошего, до следующих встреч.